3 апреля 2022 года был проведен ребридинг медиа холдинга Windows Media Group. Бренд изменен на Windows Media. Windows Media ⁇ новый бренд в сфере. Тв и радио. Windows Media ⁇ стал полностью самостоятельно. Существовать как медиа холдинг в цифровой в сфере Тв и радио впервые за 22 -го года истории меняет название на упрощение. Windows Media — это полностью цифровой бренд в сфере дигитал-продукции. Windows Media — это и видеохастинг, сайт, ТВ и прямая трансляция в формате высокой четкости и радио в стандартах FM и B+. Windows Media Всегда будь первым полностью цифровым медиа Windows Media самый лучший медиа холдинг в мире. Windows Media интернет, DVD и телевидение и радио.